Всероссийская конференция, посвященная цифровой дидактике, актуальна в целях повышения цифровой компетенции будущих и действующих педагогических работников. Приветственной речь о мероприятии открыли директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радев Замоледдинов, проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Альшев, директор Центра цифровых образовательных технологий Еду ТЭЧ Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Луиза Плотникова и заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Минзалия Закирова. Тема выбрана не случайно.